Есть сегодня у Лиала, но Бавария по невозможному на своем поле. Но мы же не должны зацикливаться на Баварии. Сегодня есть такой клуб, как «Атлетика», да, который идет на первом месте и который имеет все шансы, сыграть ничью у себя дома с «Челси». И учитывая, что «Челси», я так думаю, будет играть от обороны, смотря по последнему матчу в премьер-лиге в английской, Хоть и выиграли 2-0, но фактически не играли вторым номером, учитывая состав. И мотиватора Мауриня, то есть тоже будет интересно. Я бы, конечно, хотел, чтобы было бы Атлетика, да, допустим, Атлетика Бавария или Реал, Реал Челси, да. Реал Челси интереснее, потому что это, ну, с одной стороны, потому что это клубы, где работал Мауриня, ушел, будет доказывать. Атлетика Бавария, это как бы первый клуб за долгие годы попадает в, финаль, в финал Атлетика, да, по-моему, они даже не выигрывали Лигу Чемпионов. Ну не буду говорить. И с Бавария это опять же как какие титулы завоюет, ну гвардиол, опять же и для Атлетика. То есть считаю, что интересно для этих команд нет уже важности на чужом поле или на своем. Тут уже будет тренерская игра и везение, мне кажется. А потом мы все равно будем говорить о Карме, о девушке, да, как сегодня Найк снял новую рекламу. Тот говорит весь стадион мой. А Роналдо говорит кроме одного человека раз девушка его. Поэтому тут же в этом смысле очень интересно будет. Такие матчи всегда интересны, потому что они уже бескомпромиссные.